Привет, друзья! Ни для кого не секрет, что сила мастера заключается не только в качественном исполнении татуировки, а в собственном узнаваемом стиле. Это готовое предложение от мастера к клиенту. Сегодня я расскажу тебе, как выработать свой фирменный стиль, как пришел к этому я. Поделюсь с тобой, так сказать, опытом. На данный момент я развиваюсь в трех направлениях. Это графика, неотрадиционал и реализм. Делаю я для того, чтобы в будущем я смог создать что-то уникальное и свое так сказать, сделать какой-то симбиоз из всех этих стилистик и направлений. Сегодня я расскажу и покажу, как я делаю графику, как стилизую и создаю эскиз, а также, как этот эскиз воплощает в готовую татуировку. Начнем, я думаю, с чего-нибудь небольшого, то есть это будет небольшая татуировка, цветочек, думаю, какой-нибудь графики, если вам данная рубрика зайдет, то в будущем мы вместе с вами создадим какой-нибудь крутой, большой проект. Так как тема это достаточно обширная и одним видео не обойтись. Сразу вам совет для начинающих мастеров. Не нужно колоть все подряд. Если вы не знаете, что вы хотите видеть в своих работ, не знаете к чему стремиться, просто берете какую-нибудь максимально популярную вещь или персонажа и добавляете к нему какие-то свои элементы. То есть его и стилизуете его по-своему. Например, берем какого-нибудь Никки Мауса, стилизуем его в графику, добавляем в шляпу, сигару, не знаю, получается вот у нас уже свой собственный эскиз. Это вам грубый пример для максимального понимания, о чем я говорю. Это самый первый этап, который можно использовать, если только начал свою деятельность. А теперь погнали делать наш эскиз. При разработке эскиза я выделяю три основных пункта. Первое это правильное размещение на теле. Второе это референс основа рисунка третье это само рисование я рисую на айпаде и для правильного расположения будущей татуировки я фотографирую место на которое уже буду рисовать мой эскиз если у вас нет айпада это не значит что вы не можете делать подобные манипуляции можете также фотографировать место будущего нанесения татуировки распечатывать его на принтере к примеру и рисовать поверх него либо брать кальку прикладывать ее к месту будущего нанесения татуировки, выделять зону свободную и уже поверх нее рисовать ваш будущий эскиз. Вот у нас есть место, на которое нужно вписать нашу татуировку. Теперь нам нужно подобрать референсы. Что лично я использую за референсы? Я беру за основу фотографию настоящих реальных объектов. В нашем случае мы будем делать цветок магнолии, то есть я нашел в интернете фотографии, которые мне нравятся, Сейчас буду их прикладывать на наше место и смотреть, как они будут смотреться. После того, как я подобрал референсы, я примерно прикинул, как они будут выглядеть на нашем месте. Это а значит, что я буду полностью повторять их. Сейчас я буду рисовать именно свой фирменный эскиз, отталкиваясь от этого исходника. Вот я сделал первичный набросок. Дальше мы уже подходим именно к стилизации какими-то своими фирменными фишкам и моментом. Погнали рисовать, а дальше я уже расскажу какие характерные черты и особенности я внес в этот эскиз. Эскиз практически полностью готов, я уже знаю как он будет выглядеть в финале, то есть отталкиваясь от своего опыта и наличия подобных работ. Но вам я рекомендую доводить ваши эскизы до конца, дабы не допустить роковых ошибок. Из характерных особенностей можно выделить эту форму лепестков, форму листьев, расположение теней и деталей. Сейчас я вам расскажу, как данный эскиз уже воплотить в татуировку. Каким оборудованием и расходными материалами мы будем это все делать, какую технику использовать и так далее. Погнали! В работе я буду использовать блок Critical, тату-машинку Vladblad Direct, картриджи, Vladblad 7 Hair Liner, Quadron 0.25 3 Round Liner и 0.35 11 RS, Vaseline Татуфарма, краска, черный динамик, Medium Shading под Solid Ink и Extra Light Shading под Солид Кстати, татуировку я буду делать мастеру из моей студии Екатерине Максимовой. Изначально Катя была моей ученицей, но так как показывала хорошие результаты, она осталась на постоянной основе в команде Кольня. И вот уже год она работает в моей студии. Катя развивается в таких стилях, как акварель и графика. Чтобы подробнее ознакомиться с ее работой, переходите в ее инстаграм, Лайкайте, комментируйте, конечно же, подписывайтесь и записывайтесь к ней на сеансы, она сделала там клево. Погнали! Начинаем работу с толстых контуров, вольтаж 7,5, вылет иглы примерно 2 мм, начинаем делать толстые контура, главное не торопимся, делаем их аккуратно. Сейчас мы сделаем средние контура. Доведем все полоски, которые нам остались А также сделаем переход от толстых контуров в средние Погнали, покажу, как это делается Для того, чтобы у нас получились тонкие и средние контуры ровными Мы ведем их аккуратно Стараемся держать ровный угол И ведем их не торопясь для того, чтобы у нас они были максимально ровные и аккуратные Также в переходах от толстых контуров мы немножко наслаиваем полоски для того, чтобы наши переходы были более мягкие и плавные. Старайтесь не торопиться, особенно при работе с роторными машинками. То есть на индукции еще можно как-то ускориться. При работе с ротором я не рекомендовал бы этого делать. Средняя контура мы сделали, сейчас мы будем делать тонкие полоски. Черным цветом мы выделим внешние тоненькие полоски, а именно внутренние, где прожилки будут наши цветочков красивых и листиков, мы уже сделаем медиум шейдингов, средним оттенком серого. При работе с очень тонкими полосками работаем очень аккуратно, на легкой руке, иначе пигмент может подплыть коже. Контролируйте то, как входит иголка в кожу, чтобы у вас не было глубоких проколов все черные контура мы сделали как толстые средние так и тонкие теперь мы делаем внутренние тоненькие прожилочки средним оттенком серого погнали делаем их на легкой руке быстрыми движениями для того чтобы наши полоски плавно переходили в точки примерно так тем самым мы также делаем переходы и добавляем объема нашим листьям Сделали все контура, добавили прожилок в на наши цветочки, сделали их э, серым оттеночком. Они при заживлении станут светлее, будут выглядеть мягко и добавлять объем нашему цветку. Сейчас мы переходим по красу, добавляем легкие тени, переходы. Будем делать их вип-шейдингом. Погнали, покажу, как я это делаю. Для темных элементов я использую средний оттенок серого и черный цвет. Напыляю все это я штриховкой. То есть, смотрите, то же самое, как академический рисунок. Мы делаем штрихи сначала в одном направлении, потом в другом. Для того, чтобы мы работаем на легкой руке, у нас получаются неполноценные штрихи, а просто точки, разбросанные в разных направлениях. Давайте покажу вам, как это все выглядит. Сначала в одном направлении. Видим, да, что у нас штрихов как бы не видно. У нас неполноценные штрихи, а именно точки. А теперь в другом направлении для того, чтобы наш... Количество точек увеличилось и рисунок выглядел поплотнее. Раньше я раскидывал точки, то есть от одного направления в другое, у меня получились такие масштабные, огромные випы. Сейчас я от этой техники отхожу, перехожу как бы, к классическому, академическому рисунку, когда рисунок напыляю штриховкой в разные направления и все. Так, по моему мнению, рисунок выглядит объемнее и более детально. Основные тени мы сделали, но наш рисунок выглядит плоским. Сейчас мы будем прорабатывать дополнительные тени придавать объема нашему рисунку. Мы знаем, что от нашего цветка должна подать тень на листья, которую мы сейчас сделаем. Дополнительно темную, насыщенную тень. Так, мы работаем по поврежденной коже, делаем аккуратно. Примерно такие же манипуляции мы проводим и с цветками, и их листьями. Погнали! Вот мы закончили работу, для подобного размера такой детализации будет достаточно. При заживлении все эти точечки они станут мягче, станут светлее, и наша татуировка будет выглядеть еще чуть-чуть пообъемнее. Так, придем итоги нашей работы, ребята. Толстая контура мы делаем медленно, под углом 90 градусов. После чего идут у нас средние контура, то есть мы из толстых контуров плавно делаем переходы в средние, из средних, если необходимо, в тонкие. Тонкие контура, которые мы подчеркиваем в нашем случае, например, какие-нибудь прожилки, мы делаем не черным цветом, а серым, для того, чтобы при заживлении они стали мягче и придали дополнительный объем нашей татуировки. По поводу покраса. Красим мы темные элементы средним оттенком гривоша с добавлением черных теней. А уже светлые элементы я делал оттенком экстра light, то есть супер легкий. И также дополнительные тени я уже добавлял средним оттенком серого вот и все если понравилось данное видео конечно же ставь лайк лайк подписывайся на наш youtube канал в комментариях обязательно пиши свое мнение по поводу данного видоса и если ты хочешь чтобы я подробно рассказал и показал, как я делаю какие-то крупные проекты по типу рукавов, обязательно пиши об этом в комментариях. Я подготовлю для тебя какой-нибудь интересный большой выпуск.